О, понятно. Понятно, ну, о, почему о, о. тогда у вас мраморная говядина, коньячок. О, простите. Да, и конечно, хорошо. Отлично, блядь, замечательно все шло. Просто охуительно, я бы сказал. Продолжай свои охуенные истории. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы из какого города? С города Краснодар. Я считаю Краснодар самым э, прекрасным южным городом э, в России. Это прекрасно. Я был в Краснодаре в 2012 году. Может быть да что-то изменилось? Может, не может не быть. быть, может быть что-то изменилось за вот это Потому укрепление. что прошло 10 лет, как я не ошибаюсь. Ну один. Тихо, тихо, там перебивает. Нас. А вы нас перебивает? Да, это Олег, мой друг. Олег, Олег, Олег, Олег, иди сюда. Давай. Олег, давай, бухнем. Мы уже все убрали. Ну, пиздец, дурак, блядь. Все, я тогда бухну без тебя. Вот так. Красавчик дал кулачок. Короче. во первых с новым годом вас, вас с прошедшим, наступившим, Ух. я мрамотная говядина заем? Ой, мрамотная говядина, богато живет. А живется, она слишком это... больше понтов. Ладно. Это... А... Просто молодым быть надо. Интересно, естественно, естественно, короче, а... это потрясающий, потрясающий а... космодай, вот это вот перекресток, где в одном месте аэропорт и в одном месте этот, поезда. <связь> Мне тогда, вот, вот я первый раз тогда, вот я тогда был, в 2014 году, меня, меня рассащили на все стороны эти кавказцы. У тебя бабки есть, давай с нами, давай! У тебя три дня до поезда, давай с нами будешь тусить! Зенит, Краснодар, Краснодар, Кубань, посмотришь, все матчи, все плей. Они меня практически растащили. Я не знаю, где от них. Собрали, денег больше не было. А с какого города? Санкт-Петербург. О, понятно. Понятно, почему вон. тогда у вас мраморная говядина, коньячок. Ну, так, да. И одиночество, и одиночество. Ну. Какая вот участь ваша? Ну что поделать. Да. Зато есть красивая борода. Ну, как бы сама росла. Да. А кем вы работаете? Так долго думаете? Да. Креативный директор. Кто? Креативный директор. А по где? Ну у меня агентство, мы создаем идеи, ну то есть мы э, реализуем какие-то идеи. У меня? А сколько вам лет? Э, а сколько вы думаете? Мне кажется, лет пятьдесят. Спасибо вам за понимание. Гораздо меньше мне на самом деле. <сасыпь> Простите. А вот сколько, как вы думаете, по вашему мнению, мне сколько лет? Я думаю, вам в два раза меньше, чем вы предположили мне. Я не хочу считать, сейчас мне голова болит. Мне 17. Да. Именно так. Я... да.